Крестик. А? Крестик. Крести. Крести! Король. Ты там-то делал? Давай. Как Нету. Нету. Yeah. Нету. А, ну червячек есть. Нету. Да ебать, почему мне не сказали? И карточку. Палец вверху. Буби? О, Буби наконец-то, 7 а -а -а, Хуя мне Шесть. Шесть. Вы вышел. <с naprawdę> Буби нет у меня А теперь есть, шучу А я вышел, минус 20 я молчу, я молчу, молчу. Что у тебя? Ура. Бо у меня семь семь один. У меня двадцать семь. Двадцать один. Семерочки. Семерочки. У меня двадцать семь плюса. Сейчас минус семь. У меня 5. Так ты я когда то успевал 5 раз? А у меня минус 18. Да. У тебя минус 2, но это минус 18. А у этого. Пиздец. У меня 60. Ну бывает такой гон. У меня вообще каждый день такой гон, когда я в пубику играю. Вот Я себе три гола забил. А, нет. Пошли <соторые> <Тожди> ногу нахуй. <соторые> <соторые> да. А, у <о>, прошло. <соторые> <соторые> Давай. <соторые> Это, сука, <соторые> мои карты подняли. <соторые> О, ништяк. Нихуё. Ты как перетусовал Ты еще раз тусуй. Мне такие же карты попали. Тус, вообще А сколько? О, прошло, ништяк. Али, Десятка. десятка или? Или что? Или черви? Да. Тус, тус. Тус? Ну. Сейчас, сейчас, сейчас. Какой тус? Посмотрите. Молчишь? Молчит он. Ты еще газовый. Семь. не надо? Блин. Блин. Кристика надели. Кристика. Олег. Еще давай. Е, -е, е, король! Мне начала везти. Я в лап пошел! А сколько <плотно> у меня всего 10 там А сколько у меня всего <плотно> счета там? 5? Окей. Окей. У тебя сколько? У меня 102 39. 28. У меня 99. Так, ну, а, ну, 99. Половина. Ебать. 39. О! Ну вот, мать, Ой, Я не мам. умею штаб. Я, я вылетел. Я не умею писать. Потусы пока я еще сделаю пару снимков. с шоттов. Тусуй ты же, тусуй Давайте этот момент. Тусуй ты. же, тусовщик! ты. Давайте заснимем этот момент. Тусуй ты.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 Начинается жара. Песня дождя это, я еще одну карту понятно. А куда ты? Молчу. Я тут Я молчу. Нет, тебе надо буби. А буби надо, Натя. Шесть. Бери пять, Денис. Сейчас выйду еще. Выйдем быстренько. Сейчас жди. Семь. Бери две карты, если семерки. Не-нет, семерка. Ты первая не семерка. Семерка. Валет. Валет, валет. И еще восьмерка. А, у меня же черт, я взял. Чертка. Зря да, взял. Дама. Эээ, да. У меня нет пика. Сейчас мы закончим. Угу. Ну? Нету. Черви. Сколько у меня? Меньше? У Ну-ка дай карты, я хочу. Так. У У меня 17. Получается, кто выиграл? А мы что, дальше продолжаем? У тебя 20. По слогам. У Таляна сколько читает Уталяна. 15. Сейчас не считай. 15. Только ты там не прибавляешь. 27. Я минус сорок. Тусуй, я закончил. Просто я вижу, это Давайте по Ники. я потом нахуй. Я потом в прямом ее ты понял нам мы с мы родные Я Как же ты понял Опа, она, Толянчик. Что я я сниму это. что убирать Смотрите, что они делают. С карта у меня тупой в руке, он я тебя не отпущу. Сейчас ты получит Два пальца вверх а третий, сейчас, подожди, говорит, полпяткило, вот, посмотри, ты чё, Где? пять Ну-ка, о, я могу еще и себя в зеркало заснять. Это очень хорошо. Привет, я здесь. Мама, я тут. Так, где это мы, ребята? Смотрите туда вниз. Там, по Бежит, беги.